Добрый день, меня зовут Надежда, и в этом коротеньком видео я хочу рассказать, в чем фишка маркетинга нашего подарочного движения Gift of Legacy, в чем его особенность, изюминка и главное, в чем его кардинальное отличие от всех известных нам матричных проектов. И узнав это, вы поймете, почему это движение живо уже 12 лет и сейчас стремительно развивается в Европе и Рунете. Почему с каждым днем наше сообщество растет и крепнет. Вход сюда доступен каждому, это всего 100 долларов. Это единственная сумма, которую вам нужно вынуть из своего кармана и с благодарностью, как мы говорим, от сердца к сердцу подарить тому человеку, который в это время окажется в статусе получателя данного подарка. Всего в этой системе 4 площадки. Здесь они называются досками. Это доска бронзовая, серебряная, золотая и платиновая. Бронзы, сильвер, горд и платинум. И все движение у нас начинается именно с бронзовой доски. После прохождения первого цикла от бронзы до платины, после прохождения всех этих четырех досок, это называется один круг или один цикл, как хотите называйте, вы получаете подарков на сумму 49 700 долларов, вложив в единожды всего только 100 долларов. Кроме этого, в процессе прохождения у вас запустятся автономные движения так называемых вечных досок, которые приносят постоянные подарки. И это движение действительно уже не остановить. Оно набирает с каждым днем обороты. И самое главное, что здесь действительно все будут с подарками. Абсолютно всем. Почему? Давайте посмотрим дальше. Вот так схема подарочного движения выглядит на компьютере в горизонтальном положении и на смартфоне в вертикальном положении. И чтобы было более понятно, рассмотрим эту систему в более привычном нам виде, совместив верх и низ или лево и право. И тогда у нас получится семиместная матрица. Это матрица, делящаяся. Но, пожалуйста, прошу вас не пугайтесь, дослушайте это видео до конца. Эта матрица это просто рисунок. Это для лучшего понимания схемы движения. Вся фишка будет в конце. Вы увидите всю прелесть этой системы, которую раньше никогда не встречали. Давайте рассмотрим пример. Допустим, вы заняли позицию дарителя и находится на вашей доске под номером 5. Вы еще никого не пригласили. Вы только зашли. Вы даже еще не можете сформировать свою реферальную ссылку, которая формируется со следующей позиции, со позиции строителя. Бильдер – это B1, B2, B3, B4. G1 и G2 – это гид и, конечно, легенда. А здесь это дарители, гифтеры GF – вот здесь пятую позицию занимаете вы. Специально я обозначила красным кружком, чтобы вы видели весь путь вашего восхождения до легенды. Так вот, в данном примере вы находитесь в правом секторе. Так как структура строится на двух лично приглашенных, то здесь на эту позицию вас мог пригласить посадить на это место, на номер пять какой-либо участник из этого правого сектора. Гид 2, билдер 3 билдер 4 или даже сама легенда. Каждый участник он ответственен за свой сектор. Когда все 8 дарителей сделают свои подарки, легенда подтвердит их получение, то матрица разделится и вы поднимаетесь на позицию выше, вы становитесь билдером и теперь вы должны на место 1 и 2 пригласить двух человек, это уже зона вашей ответственности. Далее вы помогаете вашим людям и таким образом поднимаетесь еще выше, до позиции гида и затем становитесь легендой. Таким образом, начиная с вас, под вами должна сформироваться команда из 14 человек, с которыми вы дальше пойдете по следующим доскам. И вот этот путь от дарителя до легенды – это единственное место, где у вас есть какое-то влияние, какой-то контроль за этой доской. Далее, начиная с доски серебро, у вас все будет происходить автоматически, потому что цепочки бронзовых партнеров подтянутся за вами. И поэтому дальше вам никого уже приглашать не надо. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы приложить все усилия для прохождения бронзовой доски, от дарителя до легенды. Дальше можно никого не приглашать, но если хотите больше подарков, то это, конечно, дело ваше добровольно приглашайте дальше и работайте дальше. Денег, как говорится, мало не бывает. После достижения статуса легенды у вас есть право войти на доску Вечная Бронза, заплатив из суммы 800 долларов, которую вы получили при дарении, 100 долларов. Также вы можете войти на следующую доску Сильвер за 400 долларов, также заплатив за вход из полученных денег. Также напомню здесь, что вы, когда переходите на доску Сильвер, то там уже приглашать никого не нужно, потому что цепочки ваших партнеров с бронзовой доски пойдут вслед за вами. И еще вы можете купить себе новое место на доске Бронза, чтобы пройти путь, еще раз и помочь своим партнерам. И здесь же давайте рассмотрим, в чем смысл вечных досок, почему они так называются. Это по сути реинвест. Но если в обычных матрицах вы, как говорится, варитесь в одном котле своей команды, и поэтому там нужно постоянно приглашать все новых и новых партнеров, то здесь, пройдя доску бронза, на реинвест попадаете в так называемую вечную бронзовую доску которую наполняют партнеры со всего мира. Это партнеры легенды с разных команд из разных стран. Это сильное глобальное движение, которое постоянно подпитывается все новыми и новыми участниками в статусе легенда. Именно поэтому эти доски и называются вечными. То же самое происходит и на доске серебро, золото и платина. Все легенды скапливаются в одном общем пуле и делают друг другу подарки. А теперь скажите, где, в каком матричном проекте видели такое? Этого не было и нигде, и никогда. Вот в чем главная изюминка, особенность этого подарочного движения. Пройдя полный цикл от бронзы до платины, вы получаете подарков на сумму 49 700 долларов. И плюс ко всему, дополнительно, вам постоянно приходят подарки с 4 вечных досок. Представляете, сколько это денег? Это колоссальные суммы. И теперь вы понимаете, Почему нужно активно поработать на первой бронзовой доске, чтобы запустить весь этот механизм? Давайте проведем краткий итог. Пройдя круг от позиции дарителя до позиции легенда, вы получаете подарки на сон 42 700 долларов. Да еще с вечных досок вы получаете 49 700, причем снова и снова и так до бесконечности. Смотрите, это действительно колоссальные деньги, которые могут быть по праву вашими. Мы сейчас в начале этого движения. По большому счету, вся работа заключается в прохождении первого круга. От дарителя до легенды на бронзовой доске. Для этого вам понадобится команда из 14 человек, которая вырастает из вашей двойки. Многие, увидев матрицу, сразу отмахиваются. И не уникают в суть этого движения. Как бывает в обычных матрицах. Если есть уровни, то их надо постоянно докупать и следить, чтобы вас не обогнали. Если реинвест, то его сумма попадает админу, а не вам или вашему партнеру, а вам только нарисуют кружочек на схеме. Да и потом опять же нужно искать все новых и новых участников. В результате свободных денег почти не остается. И чтобы они были, то нужно постоянно приглашать и приглашать все новых и новых людей. К тому же нужно закрывать своих же клонов. А это сизифов труд, и он дается далеко не каждому. Поэтому очень часто в любом проекте матрицы встают намертво. Не помогает никакой так называемый перелив. Разве это не так? Поэтому люди не любят матрицы. И увидев нашу систему, даже не хотят и рассматривать наше предложение. Поэтому нам нужно донести им главный наш козырь, что приложив один раз усилия, всего один раз, пройдя путь до легенды на бронзовой доске, Дальше уже все будет крутиться на автомате. Можно сказать, без вашего участия, а по сути это и так и есть. Здесь нет никакого обмана. Главное пройти этот первый путь. Людей на планете – миллиарды, активных – миллионы. Всем нужны деньги, и почти каждый нуждается в финансовой помощи. Эта система – удочка, которая способна накормить каждого. Был бы у этого человека стремление и желание. Во вселенной денег хватит на всех. Поэтому разберитесь, задавайте вопросы, если что непонятно, и присоединяйтесь к нашему движению.